Всем привет, вы на канале платформы Atas. меня зовут Владислав Шевченко и в этом видео мы поговорим о настройках индикатора DOM Levels и простой, но очень интересной идеи для краткосрочного трейдинга и скальпинга. Кстати, в следующем видео мы расскажем про еще одно наблюдение в DOM Levels, поэтому подпишитесь, если еще не подписались на наш канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Если говорить о стакане, то здесь в дом Levels удобно его отслеживать, стакан, потому что он показывается на истории, не нужно запоминать, отмечать ничего, все автоматически строится, причем есть в настройках градиенты, которые разбиваются по цветам автоматически, и вы видите, где были Низкие объемы в какой момент, где были э, высокие объемы. Желательно естественно все это смотреть на 5-секундном графике, там, 10 секундном, 1 секундном. Ну, э, чем выше таймфрейм, тем больше э, уровней как бы, усредняются, и вы не видите вот таких вот более детальных да, разверток. Поэтому вот где-то 1 секунда-10 секунд. Это оптимальный. Наверное, размер для дом levels индикатора, который все детально покажет и вы не упустите каких-то минимальных изменений, которые происходили. Здесь есть световая схема, вы можете ее выбрать, например, вот такую и у вас самые яркие, самые большие объемы будут темно-красными отмечены цветами то есть здесь это будет оранжевый цвет если выберете такую схему то самые мелкие объемы будут вот такими светло я не знаю фиолетовыми а самые яркие будут темно-красными вот вы видите по сути вот эту цветовую схему и можете глядя на нее понять в каком в каком объеме лимитный ордер находится да то есть левее это маленький правее это большой как по мне мне нравится больше всего вот эта вторая цветовая схема с темно-красным с темно-красной подсветкой самых крупных объемов также вы можете здесь отсеять мелкие мелкие лимитные ордера убрать их да и оставить на графике только крупные, чем вы, чем дальше вы ведете, тем больше отсеивается и цвета, соответственно, изменяются. Также есть верхняя отсечка, она управляет только изменением цветовой схемы, то есть чем дальше вы вправо ведете, тем у вас контрастнее цвета для тех же самых уровней. То есть нижние Контрастом вы вообще убираете какие-то уровни, которые, например, вы не хотите вообще, чтобы они отображались. А здесь просто меняете тепловую карту в сторону увеличения или уменьшения. И важный момент в дом Levels, кто не знает, вот, скажем так, градация да, от самого маленького до самого большого объема. Осу э осуществляется с помощью фильтра минимального объема и фильтр максимального объема. Сейчас стоит фильтр минимального объема один. Это значит, в стакане минимально э Дом level улавливает один контракт. Если я поставлю здесь 50, то Дом Levels не будет вообще э распознавать объемы в стакане меньше 50 контрактов. А верхняя планка с 1000. Все, что выше этой тысячи, если в стакане появится лимитный ордер полторы тысячи контрактов, то, соответственно, если он будет выше цены, он отметится вот таким синим цветом, вы его можете себе задать, каким вы хотите. Ну, по умолчанию это синий и красный. Аски это выше цены, биды ниже. Соответственно, здесь это будет лимитный, лимитные ордера на покупку синим цветом красным цветом лимитные ордера на продажу отмечаться. Так вот, по настройкам мы прошлись. Первая идея стакана заключается в следующем. Сейчас я найду какой-то, ну, к примеру, вот этот вот вариант. Обратите внимание, цена уходит вниз, вот здесь, и появляется уровень Получается сопротивление для цены, да, то есть цена ниже, вверху появляется уровень сопротивления, назовем его сопротивление, все, что ниже, поддержка, все, что выше, сопротивление. И когда у нас уходит цена, например, вниз и появляется вот такое вот сопротивление ярким светом, то вот это как раз тот уровень, на который стоит обращать внимание в моменте он очень часто очень краткосрочный то есть нужно прям вовремя его заметить он появляется ненадолго и цена достаточно быстро потом от него отходит и также достаточно часто если успеть вовремя его заметить цена его протестирует в данном случае этот уровень долго, долго здесь был но на самом деле это кстати рейндж графики на золоте и э, вот, например, так, такой пример, о котором я говорил, идет движение вниз, и по ходу движения появляется э, вот такое сопротивление. То есть, по сути, в движении вниз на аске подставляют резко крупный лимитный ордер он крупный, потому что он контрастный дом levels его определил как значительно крупнее, чем все остальные и это происходит резко то есть в моменте удерживает и обратите внимание, происходит тест такого уровня и отскок то есть вот это тот вариант, который подходит для скальпинга очень хорошо но нужно успеть например, вот такой уровень Движение шло вниз, ну, в данном случае был заход в зону убытка. Ну, естественно, не все сделки будут э, всегда прибыльными, это нужно понимать. Э, вот здесь, например, вот этот уровень. Цена пошла вниз, причем он ярко красный стал, это означает, что э, ну, прям очень-очень крупный появился. И отсюда цена какое-то время двигалась вниз то есть если на такие вещи реагировать в моменте вот здесь например цена ушла вверх появилась сразу поддержка ее тестируют и цена уходит э, в зону плюс вот здесь например то же самое цена уходит вверх тестируется потом этот уровень э, и цена от него Уходит. То есть в течение торгов внутри дня достаточно много таких э, можно моментов найти. И обратите внимание, вот это все, все эти примеры. Вот начало, грубо говоря, это 9 утра. И вот последний пример, который мы видим в 10. То есть за час мы видим там 5-6 паттернов для скальпинга. То есть э, таких ситуаций может быть очень много. Я сейчас покажу сделку, которая была в таком вот как раз в таком паттерне а пример со сделкой я хочу показать вот этот вот чуть дальше, обратите внимание есть уровень он появляется не сразу вот здесь есть уровни цена уходит вверх его не тестируют, но чуть позже появляется вот красный контрастный уровень вот этот вот и далее цена после его появления тестируют и здесь в этом диапазоне можно рассматривать сделки, опять же я не буду как-то конкретные какие-то тактики, правила называть Это самостоятельно вы сами, я думаю, в состоянии будете определить Какой там вам интересен стоп-лосс и тейк-профит Но в целом идея заключается в том, что идет тест Этот тест мог быть именно в сам уровень Он может немного не дойти То есть здесь варианты в IT маркет, там Можно лимитками, можно их расставлять Можно одной, это все зависит уже от вашей, например, от вашего капитала и так далее и вот в моменте краткосрочно эта сделка уже, ну считай, этот трейд, скальп трейд, он э, можно сказать э, как минимум частично отработан. То есть здесь есть импульс, ретест, отход, но уровень пока не убирают. Уровень не убирают. Вот здесь идет тест этого уровня. Опять же возможность да для хотя уже цена достаточно долго была выше но тем не менее уровень этот до сих пор можно рассматривать и отсюда был снова отход вверх и сейчас я покажу вот этот вот эта ситуация просто чтобы вы понимали какой может быть например потенциал когда такие мощные уровни появляются. То есть вот здесь уровень появился, красная линия ⁇ это как раз э, начало появления этого уровня. И э, он продержался какое-то время, было несколько тестов. Э, точка входа в примеры, в котором я показывал... Где она? Вот это вот. 32-41 точка на покупку была. И э, цена... В, момент, ну, там, в течение каких-то получаса-часа это был хай, дальше там цена развернулась, ну вот она прошла, грубо говоря, порядка там, 60 тиков. То есть вот такой может быть потенциал движения там, при стопе в районе 5, например, тиков. В, конечно же стоп в 10 тиков это не, не классический скальпинг, да, где там в идеале 1, 2, 3 тика стоп может быть но здесь все зависит от инструмента потому что это нефть и нужно делать поправку на волатильность если вы торгуете очень волатильный инструменту нужно понимать что два тика есть риск что вообще в каждом трейде у вас будут снимать поэтому нужно адаптировать эту историю под под свой инструмент Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Пишите в комментариях, полезна ли для вас эта идея и индикатор DOM Levels. А также пишите, будете ли вы использовать этот паттерн в своей торговле. И до встречи в следующих видео.